Телеграмм стал самым скачиваемым приложением в России, обогнав ТикТок по популярности. Статистику представила аналитическая компания AppAny. Чем так увлекательно для россиян приложение российского миллиардера и почему оно затмило популярнейший в мире сервис, расскажем в сюжете. История Телеграма берет свое начало в 2011 году, когда основатель популярнейшей российской соцсети ВКонтакте Павел Дуров осознал необходимость в безопасном способе передачи информации. Изначально экспериментальный проект, официально запущенный в 2013 году, к концу года набрал порядка миллиона скачиваний. Сегодня аудитория Телеграма по численности перевалила за 500 миллионов человек. Ценят пользователи приложения за его удобство и безопасность. В Телеграме есть хранилище файлов. Telegram очень удобно подходит к обработке э, изображений. Потом это вещь связана с отложенными отправками сообщений, да, отправить позже. Значит, э, чтобы, например, ночью кого то не будить, можете ему отправить сообщение утром. То есть очень много маленьких опций, которые вот, позволяют подстроить мессенджер полностью под себя. Телеграм э, достаточно хорошо поддерживает э, защищенные соединения, да, еще зашифрованные соединения, секретные чаты. Отметим, что прошлым лидером на российском рынке приложений была китайская соцсеть TikTok, имеющая гораздо меньшую историю. Но несмотря на то, что его международная версия была запущена всего три года назад, к 2021 году ежемесячная аудитория только по России достигла 36 миллионов человек. Тем не менее, лидерство получил Telegram. Это гонки трендов, да, на что есть спрос в странах и в мире вообще. Это тем более посчитать очень легко, потому что это счетчик, который считает любой магазин приложений. Во-вторых, это показывает состоятельность компании, которая завоевывает популярность, это в том числе капитализация. То есть это то, сколько она стоит в целом и сколько стоит, скажем, реклама на этих площадках, если она позволяет рекламировать. То есть если я показываю, что у меня столько закачанных, я могу порадать рекламу под столько пользователей. Отметим, что в пятерке самых скачиваемых приложений России есть WhatsApp и Instagram. Неожиданно завершает топ-5 французский сервис Zenly, представляющий собой карту с местоположением ваших друзей. По сравнению с предыдущим кварталом, приложение совершило резкий рывок вверх. Не понравится оно разве что любителям опаздывать, которые часто сочиняют фантастические истории о том, где они находятся. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ